Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Весов. Сейчас мы с вами посмотрим, что вам принесет месяц ноябрь. Начало и конец месяца ожидаются достаточно непростыми. Будет достаточно напряжения для вас. Это второй и восьмой дом, дома связанные с финансами. Но учитывая, что Венера все-таки будет находиться в вашем втором доме, то, возможно, это будут какие-то благоприятные возможности для неожиданных поступлений, ну, не, не запланированных поступлений финансовых средств. Это приятно. Ну, посмотрим. Ну, правда, здесь есть, так, второй, третий, четвертый, пятый, сразу же необходимость их потратить, потратить, скорее всего, на детей, либо на какие-то свои ну, хобби, увлечения, ну, как потратить, вложить. Ну, вот такая может быть необходимость. Думаю, ничего в этом страшного нету. С 9-10 еще и от Венеры будет формироваться благоприятный аспект к Нептуну. Это ваша сфера работы, здоровья. Если говорить о здоровье, то это тема выздоровления. По работе это ваше вдохновение. Это возможность хорошо заработать. Ну, хорошо потрудиться и хорошо заработать. Поэтому, думаю, эти дни будут для вас достаточно неплохие, особенно с 12 по 15 серединка месяца, которая даст вам очень много интересных возможностей. У вас включится сфера партнерства, поскольку будет благоприятный аспект от Венер к Юпитеру, это любовь, это встреча, это влюбленность, это знакомство. Ну, скорее, для девочек это неожиданное знакомство, может быть в дороге или по переписке, но ну, вы совершенно не будете ожидать, но действительно человек этот может оказаться для вас, знаете, как второй половинкой души. Для девочек здесь 100% идет оживление личной э, сферы жизни, а для мальчиков есть большее указание удерживать уже то, что есть, то есть то, что вы имеете. Ну, для семейных пар то это понятно все, скорее всего, будет оставаться стабильным и надежным. А для тех, кто еще не в браке, то вы будете стремиться к тому, чтобы поменять свой статус на семейный. 16-17 Венера в паре с Меркурием перейдут из вашего второго дома финансов в третий. Значит, третий связан с контактами, с путешествиями, с... Очень большой активностью в плане коммуникации. Для вас это абсолютно естественно, для вас это легко. Можно говорить о расширении вашего круга общения. Кто-то захочет пойти на курсы, кто-то захочет куда-то поехать попутешествовать. Но наблюдается повышенная активность во взаимодействии с окружающими. 18-19 будут максимально напряженные дни, связанные с... Какими-то возможными неприятными событиями с мужским окружением по работе. Так, это 7, 8, 9. Особенно, если это человек издалека. Ну, для тех, кто контактирует, например, с иностранцами. Или, может быть, ну, скорее всего, что человек может находиться ну, либо далеко, либо из прошлого. Как-то заявите о себе. Но здесь какая-то нехорошая тенденция. Постарайтесь вот тех людей, которые будут в эти дни появляться, очень тщательно фильтровать. И вообще, если говорить, например, о вашей карьере, о работе, то у вас, ну, те, кто планировал ее поменять, очень большие шансы закончить старое что-то и найти новое, то есть поменять свою сферу деятельности, перейти на другую фирму. Для кого-то окончится активность, которая была. Может быть, наоборот, кто-то захочет отдохнуть и никуда сейчас не ходить. И ну, ничего не делать, взять такой тайм-аут, небольшой отпуск. А для кого-то, наоборот, вот какой-то период, знаете, ничего не делания, застой, он заканчивается. И человек начинает активизироваться. Активизироваться в плане взаимодействия с со своими сослуживцами, поиск каких-то путей заработка, потому что я вижу, что у вас изменения могут быть как и в работе, так и в самих заработках. Так, как было, не будет. То есть В плане карьеры работы здесь вероятны ну, какие-то кардинальные перемены. 25-26. Ожидайте удачу. Так, удача для вас будет связана в сфере парт... сферы партнерства. Смотрите, может быть, удачное знакомство в дороге, по переписке. Ну, есть шанс. Поэтому постарайтесь не сидеть на месте. ну как бы Я думаю, что все равно мы не сидим на месте, а кто-то куда-то ездит. Но вот как раз очень большой шанс именно в поездке по дороге с кем-то познакомиться неожиданно. И может быть очень интересным это знакомство. Так, 28-29. Так, здесь может наблюдаться напряжение. Вернее, будет наблюдаться из вашего третьего в девятый. Так, возможен конфликт с человеком, который издалека. Ну, или это, знаете, человек еще может быть связан с судебным. Хотя здесь судебное мало, вероятно. Девятый дом ну, возможно, просто расстояние с этим человеком, и вот он может появиться из прошлого, и, знаете, как потеребить вас, вашу душу, и вам это все это как-то будет очень сильно не нравится, и это вас все будет вводить в какое-то заблуждение, вообще не понимая, что со всем этим делом делать, но Сатурн приведет все ваши мысли в порядок, и я думаю, что вы примете ну, какое-то очень правильное конструктивное решение. Я бы даже сказала, что, знаете, вот если так немножечко подытожить, то это месяц, когда вы можете немножко раскрыться эмоционально, позволить себе расслабиться, влюбиться в кого-то, дать волю чувствам. Вот вам еще, знаете, есть ну, такое немножечко указание, как будто бы, ну, или заниматься тем, что вы давно хорошо знаете, и, или же взаимодействовать с теми людьми, которых вы давно и хорошо знаете которые уже проверены годами. Самое главное для вас будет опора, это семья. И также это ваши сослуживцы, ну кто будет еще работать в это время. Здоровье, кстати, тоже будет очень даже хорошим, должно вас порадовать. Хотя, возможно, вы будете еще что-то для этого предпринимать. Ну, например, вкладываться в себя, работать над собой, что-то делать для себя, там, правильное питание, может быть, спортом заниматься. Но это не лечение, это, знаете, как профилактика. В общем-то, несмотря на те глобальные перемены, которые будут проходить в жизни, ваше все равно у вас будет место для радости и для счастья. Напомню также, что 8 числа было на валу... Полнолуние, которое закрыло с собой коридор затмений в знаке зодиака Телес. Для вас этот знак является восьмым домом, который отвечает за чужие деньги, за ресурсы, засуды. Но ну, здесь, ну и опасные ситуации в том числе. Поэтому по этим темам вы, скорее всего, уже нашли для себя какое-то решение, что-то тайное стало явным. И вы здесь уже что-то закрыли. То есть какой-то дверь закрыли из прошлого. Я оставлю дополнительную ссылочку. Посмотрите, кому интересно то оставлю ссылку на прогноз. 23-го состоится «Новолуние в Стрельце». Это ваш противоположный знак партнерства. Обязательно посмотрим в отдельном прогнозе, что он принесет это «Новолуние». Ну и для тех, кого интересуют подсказки «Оракула», «Книги перемен», остаемся и досматриваем до конца. Удача на подходе. Вас ждут уважение и признание, на которые вы по праву рассчитывали. В будущем вознаграждение будет еще выше. Положитесь на свою счастливую звезду и смело шагайте вперед. При этом пусть вас не печалит, что желание ваше исполнится лишь с некоторой задержкой. Вы неожиданно встретитесь с человеком, которого не видели очень давно. Постарайтесь тратить немного, а в дальнейшем такая экономия воздастся вам с торицей. Желаю весы вам прекрасного ноября. Ставьте, пожалуйста, лайки, кому было интересно, подписывайтесь на канал, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.